Доброго времени суток, дорогой зритель. Мы рады приветствовать тебя в седьмом корпусе. где сегодня каждый желающий может расписаться. Нет. Нет. Это случилось так неожиданно, мы прям... Мы его не ожидали. Да, не ожидали. Вы рады? Вы рады, что... Конечно. Мы рады. Безусловно. Вы очень что рады. планируете делать дальше? Эм... <смех> Семья, <смех> брак, да. Любить. Любить друг друга. Любить друг друга. Да. А куда поедете? Любить. В Казахстан. Нет, в Австралию. В Австралию. А, да, в Австралии хорошо. Что вы можете рассказать об этом знаменательном празднике? Я вышел за своего учителя дискретки, как бы, замуж. Не знаю, женился на нем, как это правильно сказать? Я считаю, это все, что можно рассказать об этом. Ты счастлив? Абсолютно. Мои планы на будущее? Получить автомат по дискретке. Так, на сегодня все. А, нет, у меня для вас есть сюрприз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну, лет через 10 по-настоящему можно пожениться. А почему так долго? Ну вот надо закончить у бакалавриат, верба магистратура, аспирантура. Он сбежит. Я сбегу? Ну может быть.